Доброго времени суток, дорогие друзья! Итак, с вами канал BigMoney и в сегодняшнем видео мы будем рассматривать сайт Сарафанка. Сайт Сарафанка, тут написано, что нам 9 лет. Итак, для того, чтобы нам здесь начать работать, необходимо прийти регистрацию. Здесь вы указываете электронную почту и пароль. Так как я уже зарегистрирован, я просто выйду. уходим, получается на сайт, на сайте у нас есть доступные нам задания, их получается я вот уже выполню одобренные, вот я выполню вот эти вот задания, они идут в долларах 0.35, 0.40, 0.24 доллара, все хорошо у нас маленькие такие суммы за то чтобы вступить в группу так этими заданиями я заработал 2 доллара 70 центов что мы имеем дальше дальше у нас идут доступные задания рекламный пост я пробовал делать этот рекламный пост получается вам да и предлагается ссылка и эту ссылку вы должны выложить к себе на аккаунт я сейчас не помню, может это было или ВКонтакте или Facebook, но дело в том, что мне сделали предупреждение за этот пост. Но это еще не самое главное. В общем, получается это все задания. Здесь вы зарабатываете ровно 5 долларов. Независимо от какой у вас аккаунт, сколько у вас там друзей, подруг в этой вашей социальной сети. Для того, чтобы нам начать зарабатывать дальше переходим в раздел тарифы и смотрим что вы можете заработать если купите тариф «Триал». 10 долларов он стоит сроком на 3 дня в каждый день вы сможете зарабатывать по 7 долларов ну, до 7 долларов а для того чтобы купить этот тариф вам придется закинуть свои 5 долларов. Потому что здесь больше 5 долларов вы заработать не сможете. Итак, делаем вывод. Сайт Сарафанка – это развод. Дальше вы закидываете вот эти свои 5 долларов. 5 долларов вы заработали, у вас получается 10. Вы покупаете тариф Триал и зарабатываете в общей сложности 20 долларов. Вы заработали 20 долларов – для того, чтобы вам начать зарабатывать дальше, вам надо закинуть 30 долларов, чтобы купить следующий тариф. И так вы будете закидывать, закидывать, закидывать и закидывать до бесконечности. В общем, я считаю, что сайтом Сарафанка пользоваться бессмысленно. Это мое мнение, о котором я хотел поделиться с вами. До скорых встреч! Удачных вам заработков. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.